Link Intel помогает реализовать административные проекты города Лобня благодаря собственной волоконно-оптической линии связи. Мы предоставляем ресурс собственных сетей для связи жизненно важных объектов, диспетчеризации лифтов и канализационно-насосных станций.